Я считаю, что человек может обрести везение, тотальное везение, как сейчас помню, что как только начал я делать данную медитацию в своей жизни, то мне сразу же начал очень сильно вести с деньгами в жизни начала получаться предпринимательская деятельность. Могу сказать, что до того момента, пока я начал заниматься такой медитацией, было ощущение, как будто все занято, все ниши бизнеса заняты, все красивые женщины заняты, чем бы я не начинал заниматься, было ощущение, как будто делаешь шаг вперед, три назад и ничего совершенно не получалось также я могу сказать что это происходит практически у большинства людей то есть человек делает шаг вперед и после этого три шага назад так вот после того когда я начал э, выполнять данную медитацию Могу сказать, что она не была придумана мной. Меня научили определенные люди. После этого начали выигрываться тендера в городских советах. Подписывались документы, заявления, просьбы. Они подавались мной или теми людьми, которые со мной работали. И мне не было отказа. Вы представляете, И я не мог... Ну, люди, которые рядом со мной находились, они не могли понять, что же со мной такого происходит и почему вдруг у меня начало очень сильно все получаться. Начало увеличиваться материальное благополучие, везде начало а, все идти как по маслу. Одним словом, я обрел то состояние, которое я называю состоянием везения. Это было связано как раз с тем, что я каждое утро на протяжении аж целых трех минут занимался определенным видом медитации. Что же я представлял? Я ее назвал для себя условно медитацией везения. Она... Выполняется при помощи определенного дыхания. При этом на вдохе я представлял, что в середине своего тела я вижу черную зияющую пустоту, а на выдохе я представлял, что вокруг моего тела я вижу яркое белое сияние. Выполнял я это всегда с, с открытыми глазами. И вот что я понял со временем. Почему человек должен представлять в середине себя темное? Дело в том, что темное это некий вакуум, который создается в середине тела. Или в середине моего энергетического поля такой вакуум создает вакуум любой создает притяжение и притяжение оно должно быть сформировано еще и образом который должен прийти в мою жизнь это образ яркого светящегося э, образ света таким образом если человек на выдохе представляет на вдохе, вернее, представляет в середине своего тела темное, а на выдохе представляет вокруг себя светлое или наоборот, то он фактически включает в середине своей души вакуум, который притягивает через образ яркого белого света, притягивает в свою жизнь большое количество везения. Также, когда представляем это все в середине груди, пустоту, то это убирает негативные состояния, связанные с нервными состояниями. Если в середине живота, то включает вакуум и приобретается в жизни, вернее, реализовывается желание. Если в голове представляем пустоту или темноту такую, то появляются э, идеи и великолепные мысли. Что вам сказать? Данный метод является для меня одним из самых концептуальных. Я могу сказать, что данный метод мне очень в жизни помог.